Так, друзья, смартфон, приложение, видим, что пишем, видим, что пишем, картинка прекрасная, здесь мы были, это мы видели, здесь мы не были, друзья. Здесь мы не были а Здесь мы не были, друзья Да Темновато, но тем не менее камеры хорошо держит Видимся в себя Сейчас посмотрим на себя Поедем дальше Ну вот это вот знаменитая картина, друзья, мы сейчас к ней подъезжаем. Притча. Работников на винограднике. Все это библейское прощание Давида с Иоаннафаном. Да, друзья, друзья, это все прекрасно. Великолепная картина. Цены, конечно, друзья. Нет, друзья, нет цены. Ага. Это попали мы в какой-то лестнице Сейчас заснимем эту девочку Привет, Вася. Ага. Похоже Да, похоже немножко Это знаменитый Знаменитейший, знаменитейший. Ваза. Красота, друзья. Стол из темного мрамора малахита, да. Пойдем по свету, по свету, а здесь мы, по победу, наверное, посмотрим Петербург, с посмотрим, друзья. А вот мы пришли на часики, пришли на часики, часики. С углом. Ну на эту... камеру. Теперь попишем на телефон, смартфон.